Здравствуйте, сегодня на новинках Blizzard. единственная новая серия вообще в линейке Blizzard в этом году, это новая технология в изготовлении лыж для фрирайдера. Суть ее заключается в том, что на носах и на задниках лыж применяется кармоном усиления, а в середине титаналовая, вот, под креплениями подкреплениями немножко спереди вот, и сзади для стабильности на ходах на скорости. А носы так, таким образом, и задники, снижается их вес, они уменьшается вибрация, и, ну, как бы, при этом а не теряется динамичность, мягкость. Вот. Это дает то, что лыжи поворачивают это хорошо, справляется с разномасным снегом с неоднородным да с кривым косым но при этом стабильно проходит за счет середины на скорости в принципе на любом снегу значит новыми в этом году новые есть три модели это два Растера, 10-11 10, -й, 11 -й, 10 -й стали 102 одиннадцатый 11 стали 114 и спур спор вот. он характерен такой вот, так вот образной формы. Это асимметричная лыжа, очень напоминает мне K2 Marsman. Она совершенно та же песня здесь применена очень выровненный э, внутренний вырез внутреннего канта и такой э, интересный радиальный внешний кант вне внешне ну, внешняя сторона скажем да потому что мы говорим о лыжах для фрирайда кант здесь очень не сильно там работает он номинален соответственно как как известно как уже максиму показал что такая форма лыжи дает хорошую стабильность на поперечном скольжении, на, на ходах на скорости, а форма внутренней, ой, то есть внешнего канта, она позволяет лыжи легко управляться и, в общем-то, внутренней ноге уходить в меньший радиус, не пересекая траекторию а, ведущей внешней лыжи. В принципе, вот такие новинки. Вторая новинка, она более для меня грустная, потому что заключается в том, что не стало хорошей лыжи, которая мне у Близзарда нравилась. Которая вообще, в принципе, я считал, что это единственная лыжа у Близарда, на которой можно кататься в удовольствие, это Gunsmog. Вот Хороший был твинтип фрирайдный, но вот не стало его, почему-то вот Близзард решил, что вот так будет интереснее. С другой стороны, вот не буду забегать вперед. Давайте не будем торопиться, дождемся тестов этих лыж, найдем их на тестах, покатаем и уже будем решать, потому что вполне может быть, что вот вообще мы о Гансмоке-то и не вспомним вообще, да, или вспомним как о чем-то таком серой полосе нашей жизни. Вот, поэтому идем на тесты, ищем, будем катать и по итогам тестов уже решать, как и что. Чтобы не пропустить, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока!